Привет, друзья. Пару лет назад у меня было видео о том, как переделать шуруповерт с никель на литий. Тогда я предложил просто отпаяться к контактам шуруповерта да, и вывести вот сюда подобный разъем для того, чтобы иметь возможность подключить вот такие вот батарейки от радиоуправляемых моделей. Балансировочным балансировочному разъему подключаем пищалку, и такой временный вариант замечательно работает. Но в таком варианте есть очевидные минусы. Такие батареи требуют специальной зарядки, а большое количество выводов мешают грамотно расположить все это в корпусе. А всем остальным я рекомендовал купить литиевым по 4 из-за того, что тот обладает лучшими характеристиками при такой же цене. Именно поэтому я заказал с Китая новые батареи. Именно литий ферм ПО-4, баночки размером 26 650. На текущий момент таких банок уже не продают. Мне они обошлись всего лишь 900 рублей за 4 штуки, емкостью 3200 мАч. А сейчас продаются такие же, но более высокотоковые, зеленые. В принципе, я их также рекомендую к покупке, они правда чуть-чуть подороже. Для начала скрепим банки между собой при помощи термоклея. Токопроводящие шины сделаем из банки от сгущенки. Паять такие банки нельзя, поэтому я соединяю их при помощи самодельной контактной сварки из автомобильного аккумулятора и проводов. БМС располагаем вот таким образом, чтобы удобнее было подпаиваться. То есть вот минусовой к минусу дальше b1 вот здесь у нас площадочка находится дальше b2 располагается с этой стороны b3 с этой стороны так и плюсовой провод общий располагается вот здесь припаиваем все согласно схеме отличительной особенностью данного бмс является то что у него используются одинаковые выводы для зарядки и разрядки. Это позволяет подключить его всего двумя проводами. И нам не потребуется переделывать штекер. Также у него есть встроенная балансировка. Соответственно, нам не нужно выводить балансировочные разъемы и беспокоиться о разбалансировке элементов. Все это позволит модифицировать штатное зарядное устройство с минимальными вложениями. Как вы видите, элементы 26650 не влезают в штатный корпус. Поэтому мне приходится его вот так вот модифицировать. Подпаиваемся к штекеру. А сам штекер фиксируем термоклеем. Теперь фиксируем нашу батарею на посадочном месте при помощи того же термоклея. Припаиваем штекер к БМС. Для термоизоляции и дополнительной защиты я все проклеиваю сверху и с боков в полиэтиленом. полиэтилене. Кстати, Литийферум ПО-4, -E в отличие от обычного, позволяет работать при глубоких отрицательных температурах до минус 30 градусов. А количество полных циклов заряд-разряд у этого образца составляет около 2000, что в три раза больше. Для того, чтобы вся наша конструкция вошла в корпус, нам придется еще раз поработать кусачками. Нам мешают опоры, да и мешают ушки. Кто захочет последовать моему примеру, переделать свой шуруповерт, ссылочки на аккумуляторе и бмс я оставлю в описании под видео. Итак, получили чистый корпус, и, собственно, нам осталось только вставить все на место. В следующем видео я покажу, как переделать штатную зарядку под Elite p по 4. Так что подписывайтесь, оценивайте, ставьте лайки, делитесь с друзьями. Пока!